Болезнь Тея Сакса это редкое генетическое заболевание Встречающееся на территории России менее чем у 10 человек из 100 тысяч На данный момент во всем мире нет четкого решения Как же бороться с этим редким недугом Однако ученые из Казанского федерального университета Нашли способ противостоять ему Это наследственное заболевание, очень редкое заболевание К нему приводит мутация в одном из генов и Мутация в гене приводит к тому, что один из ферментов в организме перестает правильно работать. А этот фермент нужен для того, чтобы очищать организм от продуктов метаболизма. Именно поэтому такие заболевания называют еще метаболическими заболеваниями. Соответственно, нет фермента, который бы чистил клетки. Продукт токсический накапливается, что приводит к поражению центральной нервной системы. Болезнь возникает у человека генетическим путем, вернее, передается от родителя ребенку. Заразиться или приобрести ее от внешних факторов нельзя. Существует три формы этого заболевания: детская, ювенильная и взрослая. Причем болезнь может возникнуть у человека в любом возрасте. Это смертельное заболевание, это тяжелая инвалидизация, и это зависит от возраста начала заболевания. А ювенильная и детская формы они самые тяжелые. Эти люди обычно не доживают до э, подросткового возраста. А если заболевание возникает в более позднем возрасте, то э, есть шанс, что человек, ну, человеку может помочь какое-то лечение. Работа над препаратом от болезни ТСАКС началась еще в 2018 году. Сейчас на данный момент препарат проходит испытания на лабораторных животных. Совсем скоро результаты будут получены, и ход разработки двинется дальше мы разрабатываем генный препарат, который кодирует, то есть содержит гены, которые кодируют этот недостающий фермент. После этого этим генетическим препаратом мы модифицируем, генетически модифицируем изомхимные стволовые клетки. После этого эти клетки в большом количестве синтезируют недостающий фермент. После этого эти генетически модифицированные клетки мы внутривенно вводим пациенту, но будем вводить в перспективе. И эти клетки они способны мигрировать в центральную нервную систему. Таким образом, мы можем доставить недостающий фермент в нервную систему пациента и таким образом восстановить активность этого фермента и метаболизм этих клеток субстратов, ну, расщепление этих субстратов, после чего можно будет остановить нейродегенерацию и излечить пациента. Еще одна трудность заключается в том, что в мире очень мало людей, страдающих от этой болезни. Фармакологические компании не заинтересованы в том, чтобы создавать препарат, на который будет мало спроса. Такими пациентами обычно никто не занимается, и именно в рамках вот университетской науки, университетской медицины у нас появилась возможность заниматься такими социально значимыми заболеваниями. Пока что в институте проходят ограниченные клинические исследования. Ученые уверены, что совсем скоро будут получены положительные данные исследований, и победить болезнь теасакса будет возможно. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.